Что такое криптоюнит? Криптоюнит – это глобальный инвестиционный портфель. Каждый токен участвует в доли этого портфеля, и каждый участник программы юнита участвует в доли этого портфеля. Криптоюнит создан для того, чтобы дать огромному количеству людей доступ в сбалансированный, с гарантированной доходностью, который простой статический человек вот он не способен создать подобный портфель, потому что такие портфели ну, нужно создавать от суммы хотя бы в 1 миллион долларов. И мы, э, планируя создание крипто сделали таким образом, чтобы человек даже с небольшими средствами мог войти в долю глобального инвестиционного портфеля и иметь от этого наибольшие выгоды.